всех приветствую на своем канале с вами виктория сегодня готовим салат аристократ это салат с тунцом и крабовыми палочками прекрасное сочетание продуктов и благородный изысканный вкус подойдет такой салат на новый год или на любой другой праздник При приготовления нам понадобятся яйца крабовые палочки тунец несколько штук картофелин зеленый лук натертый сыр и майонез Картофель обязательно отваривайте в мундирах, так получается намного вкуснее. Картофель очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Яйца я сварила в крутую, очистила их и разделяю на желтки и белки. Белки натираем на крупной терке. Желтки натираем на мелкой терке. 250 грамм консервированного тунца тщательно разминаем вилкой. Мелко нарезаем зеленый лук. 200 грамм крабовых палочек натираем на средней терке. 100 грамм твердого сыра тоже натираем на терке и майонез перекладываем в кондитерский мешок или любой пакетик Собираем наш салат, подойдет любая разъемная форма или кондитерское кольцо В крайнем случае можно собрать и без него Я установила кондитерское кольцо на диаметр 18 сантиметров. Донышко блюда смажу немного майонезом Первым слоем выкладываем картофель Картофель солю, соль, перец по вкусу, перчу и делаю сеточку из майонеза. Сверху на картофель выкладываю тунец. Слишком плотно слои приминать не нужно, салатик должен получиться довольно воздушный. Тунец я тоже солю, потому что у меня не соленый и немного перчу. Мазываю майонезом. Третьим слоем выкладываем зеленый лук. Четвертым слоем выкладываю белки. Следующий слой крабовые палочки. И опять солим и промазываем майонезом. Следующим слоем выкладываем натертый сыр. И желтки. В таком виде убираем салат в холодильник хотя бы на 3-4 часа. А если вы готовите заранее, то лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Друзья, салат у меня простоял в холодильнике всю ночь, хорошо пропитался. Аккуратно снимаю кондитерское кольцо. Украшаем салат зеленым луком и подаем к столу.